На первом шаге необходимо выбрать зачетную книжку и вид заявления «Материальная поддержка». Затем нажать кнопку «Далее». На втором шаге необходимо указать категорию. Это обязательное поле. Также можно ввести комментарий к заявлению. Комментарий обязательно необходимо указать для категории «Являюсь жертвой чрезвычайных обстоятельств» или «Жертвой преступления» и «Оказался в трудножизненной ситуации, объективно нарушающей условия жизнедеятельности, последствия которых не могу преодолеть самостоятельно». Требуется писать, что конкретно произошло. Для перехода на следующий шаг нажимаем кнопку «Далее». На третьем шаге необходимо приложить сканы обязательных документов. Список обязательных документов зависит от выбранной категории. Для некоторых документов необходимо предварительно выбрать тип документа. Чтобы загрузить файл, необходимо нажать кнопку ⁇ Загрузить ⁇ Файл должен быть размером не более 2 МБ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 На четвертом шаге необходимо скачать сформированные заявления. Нажимаем кнопку «Скачать заявление». Будет выгружен файл. Документ заявления содержит две стороны. Необходимо распечатать документ, проверить и подписать. Затем нужно сканировать заявление.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 Если у вас уже подано заявление на материальную поддержку и оно не аннулировано и не выполнено, то подать еще одно с такой же категорией вы не сможете. При попытке подать заявление вы увидите ошибку. Невозможно подать заявление по причине «Существует неотработанное заявление с указанной категорией. Дождитесь результата обработки». Кроме того, если у вас уже подано заявление на материальную поддержку, и оно не аннулировано и не выполнено, или в текущем полугодии вы уже получали материальную помощь, то при попытке подать новое заявление появится ошибка. Невозможно подать заявление по причине «Материальная поддержка оказывается обучающимся не чаще одного раза в полгода». Однако, если вы оказались в трудной жизненной ситуации или стали жертвовать чрезвычайных обстоятельств или потеряли кормильца в период обучения, то вы сможете подать новое заявление даже при наличии другого заявления в обработке или выплаченной материальной поддержке.